Мы сделаем консилер, я возьму от Estee Lauder в оттенке 2C, один из моих самых любимых, куда мы наносим консилер для того, чтобы он имел максимальный эффект, вот сюда, там где у нас самая-самая большая, большая проблема, самое большое затемнение, вот здесь, аккуратненько снимаем на носик, вот так, вот немножко сюда. Я стараюсь практически не наносить его туда, где у нас, вообще, не знаю, у Вики почти нет морщин. Ну, то есть, реально, почти нет вот под глазами, прям, очень хорошо обстоят дела. Есть там складки с небольшими заломами, мимические на лбу, потому что у нее мимика там с бровями взлетающими до... Аккуратно, аккуратно! Вот она все время улыбается, смеется... Жизнь прекрасна, вверх смотрим, аккуратно, топчущими движениями я вот под глазиком протаптываю консилер. Так, с этой же стороны я сразу убираю все то, что мне еще не нравится, да? вот здесь есть какая-то там маленькая штучка, вот тут, вот здесь, вот здесь. И я их тоже просто затаптываю, вообще без никакой оттяжки, просто прохлопываю сверху. Ну что, смотрим. Говорить можно? Да, можно. Только не ржать. Но ты видишь какую-то разницу вот под глазами смотри видишь вот здесь еще есть синячок у тебя небольшой здесь его уже не видно консилер это то что под глаза а то что маскирует это корректор но в твоем случае консилер можно использовать и как корректор потому что у тебя сильных каких-то проблем с кожей нет то есть у тебя нет проблем, которых мы не сможем скрыть простыми легкими средствами. Нет необходимости тут замазывать отдельно красным, отдельно зеленым. То есть со всеми твоими проблемами справится средство тон в тон. Ты наверняка слышала про то, что красная замажь зеленым карандашом там, и все вот это вот. Сейчас уже настолько вперед вообще шагнула индустрия красоты что но есть очень много средств которые помогают скрыть какие-то мелкие несовершенства а, тон в тон то есть вот у тебя есть тон то тональника например ты этой же фирмы покупаешь себе а, консилер они бывают пожиже они бывают более плотные бывают которые работают на подсвечивание то есть не, не маскируют проблемы, а просто подсвечивают какие-то участки. Ну, это там, скажем, для девочек, которые ну чуточку помоложе. 17 маленькие стали глаза. Без синяков маленькой глазки, китайский китайский